За последние несколько месяцев, месяцев. А, Где-то в конце лета, начале сентября в и на Мы с Аней говорили, кто... Как видит свое будущее. как ту И мы сошлись на том, цели, что оба хотим служить. мы не хотим, чтобы вот пасторя, тянули определенные служения только на себе. Мы молодежь организовали лагерь молодежный. Как бы все было на наша ответственность, нам только помогали. Чувак, под нашу ответственность, не помогаха. Потом мы с Аней друг друг говорили видение нашей молодежки. Если этого с Аней с поделих, мы молодежку туни нам сказали делайте что хотите и казаха, правейте, сискате, как вы это видите в как духе виждете, и мы записали это на листках и не что мы хотим чтобы было у нас на молодежь как, на молодежку служение, как выглядела бы комната как да стаята, что бы там было даима, как бы мы проводили молодежь и, как да и вот небольшой список, и эту список. мы хотели искать чтобы стены были покрашены. И мы вот так и написали: выбрать, как покрасить стены, купить краску, раскрасить стены. изберем, как до буя и Так и случилось. Мы, то что организовывали лагерь, у нас остались еще финансы. мы финансы. Мы немного добавили из своих. Придумали дизайн, из ми дизайн и раскрасили. И вместе с ми Аней помогала нам Оксанчик Саня, и Евочка. И помаг, Еще чем хорош был этот ремонт, это вот, доб да ремонт это вот хороший совет э -э, молодежи. Совет если вы хотите понять, готовы ли вы к семье, или готовы ли вы жениться или выйти замуж да за данную девушку парня, да се, мужите, да вы жените, сделайте вместе ремонт. Если вы пройдете его без ссоров, без криков, меня, без и то вы готовы. Мы сделали два. дня у нас было, ни разу не поругались. Почти. Хоть были и близки к этому, да. Да, возможно. Мы хотели, куда, у нас было так, куда придумать, убрать игрушки. Мы сложим играчки. И можете наблюдать очень прекрасный шкаф. Вы можете видеть очень поддалека шкаф. Полочки. Это Анин клиент, Твоя которого она молилась. За и Бог настолько коснулся его сердца, что и он Господь захотел пожертвовать церкви шкаф для игрушек. Да не пожертвовал шкаф за играчки. Также настольный футбол, батут Все, что бонусом и, пришли. Слышно джаги, не пожертвовал, и батут за децатор. Мы написали, что хотим найти подушки и разные пледы, цветы в секундах. И чудесным образом и чудесным у Ани начал... были клиентки, немки-студентки. А и они уезжали из э, Болгарии и продавали свои вещи. По очень низким цену цен. и вот вы можете видеть там подушки можете цветочки на подоконниках помалки, и зеркало и, метра глядал. на два повешенное но нет я говорю не для себя я вешал это такой дизайн дизайн еще что у нас есть в списке, это мы хотели диваны такая как мы диван мы не знали от, где он не как знаю, он появится как и вот на этой неделе один знакомый благословил двумя один диванами мне благословился с два дивана и это очень интересная история, что парень верующий два ходил в церковь, и веру, что и ходил на церкви, но в последнее время отошел от церкви, но, но, не ходил на церкви но захотел пожертвовать вот церкви, да, два на нашу церкви два дивана. И поскольку они тяжелые, они очень хорошие, и кожные, там древесина довольно-таки тяжелая, таки дрова, добре он сказал, ну, найти хотя бы трех человек, чтобы его перенести. Не казал, да души, за да Но он просто не знал, что у нас с Пашкой силушки богатырская, много И мы смогли справиться вдвоем. И Но был очень хороший момент, почему он говорил найти ну, троих, Бачо, потому за что не помоли, да он приболел, отравился. И силу него не Отравили. было, чтобы нам помочь. И, не да не и вот мы перевезли первый диван, он небольшой, и поместился и так в машину. Мы тут сняли все задние сидения, потому что второй диван очень длинный и довольно седалки, тяжелый. И, что и перед тем, как забрать второй диван, мы диван, предложили помолиться за него. Он, он него. согласился. То есть, согласи. Мы помолились. Помолих мы теперь знаем, как правильно молиться. Знаем, все, как, кто как ходит правильно на молитвы, не знают. Спасибо нашей сестре Саши Коноваловой за книгу. Помолились за исцеление Помолих с веры. И прошло чудо. И... У него появились чудо. силы, и он помогал нам тоже таскать этот то диван. только усилить и то и не помогаешь, доносит таскаешь этот диван. Хотя до перед этим он говорил, что у него сил нет. кстати, он говорил, что он он мне потом написал, что он весь день не ел и ничего не пил, потому что было от отравление. Понятно. И как вы видите, вот и все из нашего списка получилось. Все получилось. Потому что мы это делали не потому, что мы хотели, чтобы нам сказали, о, какие вы молодцы. Мы хотели своими делами прославить Бога. Чтобы молодежь, гости, которые приходят в эту комнату, чтобы сразу их сердце располагалось. Потому что встречают, как не крути, вначале по одежке. И... Когда приходят в комнату, она, ну, по моему мнению, довольно-таки располагает к общению. По моему мнению, а уже потом люди видят, насколько мы здесь сплоченные, насколько мы вечер, к каждому относимся как как, к семье, к как как братьям и сестрам. Как, как семейств, братьям и... Когда я хотел, ну, пришло так засвидетельствовать. Мы все знаем места Писания, что Господь благословляет дела рук наших. Знаем, места тут писания, че Господь дела. И тут очень важно понять, что Он благословляет дела рук. И много важно что надо что-то делать, дела не просто на лежать. Не мне, что не О, Господь, долежи. я хочу вот это, О, вот, Господи, это Господи, вот это, вот это. Но я ничего не хочу для этого делать. И все мы знаем, что Господь благословляет, воздает в 30, 60 100 и столько раз. Все мы знаем, что Господь много путьи повече И простой пример из математики. Простой пример из математики. Как по математика. мне, это можно привести с того, что на то, что мы делаем, Господь, Господь возводит в степень. Господь го на степен. И вы можете вытащить свои калькуляторы. И можно съезвайте калькуляторы. И проверить сами вот. Ноль целых девяносто. 9 сотых усилий усилия. господь возводит в сотую степень господь это получается 0,36. меньше даже чем вы сделали даже какой прибавляем две соты Добавляем... 2 соты это не так уж и много одна целая Две сотни 1,01. и мы это делаем усилия и господь возводит сотую степень Добавим усилия, и господь возна... степень и получается почти 3 там 2, 9 97 получала 2, ,97. 2 ,97. Мы сделали на две сотые больше. Но получили в разы. Но тут в делах самое важное, что мы поняли, и это дела, желание сердца. Если у нас правильное желание а сердца, и мы делаем это не для своей славы, а для мы славы Бога, за это слава, за славу это то Бог для этого смотрит все. И мы сейчас увидели, как... Ну, все, что мы хотим для молодежки, Всегда получается, видях, получается за и молодежки приходят весело, и теперь мы не можем остановиться. Вот у нас появился интернет, у нас появился телевизор, теперь мы можем делать вечера просмотра фильмов, есть много фильмы, хороших фильмов, исход царей и боги, страсти христовые, которые я хотел, чтобы чтоб молодежка посмотрела, Всегда и мы это сделаем. Нам хочется уже и деревянные э, эти, стулья красивые, принеси, да, яху, деревянные столы. Как бы делаем все, все, чтобы только молодежи было приятно и находиться и, раме, и, и, за, и гостям тоже за, было располагало. Гости, Поэтому хотим поделиться этими чудесами и, и Господин, побудить чудеса вас на то, вас. что делаете. И спросите у Бога, у Духа Святого, и быть и так, Духом, так, Духом правите, Святым. Вон. Гердан сегодня Господь говорил, насколько важно Дух. быть вводимым Духом Святым, и, важно, да Дух. и Господь для вас все усмотрит.